Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера и в этом видео я расскажу об основных трендах в дизайне интерьера на этот год. Я поделюсь своим мнением на основе мирового дизайна, дизайна в России и вообще ситуации в целом. Самый главный тренд, о котором говорят все дизайнеры интерьера, это минимализм. Простые геометричные формы, много открытого пространства. Минимализм, как образ жизни, набирает обороты по всему миру. Минимум вещей, минимум раздражающих факторов. Здесь и бережное отношение к ресурсам, использование только необходимых вещей. Сюда можно отнести и тренд на расхламление, избавление от ненужных вещей, которые хранятся годами без использования. И здесь нам в помощь метод Кон Мари. Жизнь в окружении вещей, приносящих радость. Второй тренд – это технологичность, техника, упрощающая нам быт. Сейчас у нас, наверное, нет ни одного проекта, где бы мы не учитывали робот-пылесос. Даже сама мебель сейчас вся приподнятая на ножках или подвесная, специально для того, чтобы робот-пылесос свободно проезжал. Технология «Умный дом» становится все более финансово доступной. Тренд на индивидуальность. Интерьер может быть самым современным, выполненным великолепным дизайнером, но никто, кроме вас, не вложит в интерьер душу. Да, это здорово, когда дизайнер, декоратор или стилист покупает аксессуары ваш интерьер, все красиво расставляет, и такой интерьер можно хоть сейчас сфотографировать на обложку журнала. Но никто не отменяет ваших семейных вещей. Именно такие вещи придают интерьеру индивидуальность и делают его только вашим. Тренд на этнические аксессуары и природный декор, напоминающий нам о наших корнях, истоках и природе, в России добавляется еще и трендом на вещи из СССР. Теперь старинные вещи можно доставать из коробок и ставить их на самые видные места. От этого интерьер будет смотреться еще более модным. Также в минималистичный интерьер хорошо вписываются произведения современных художников и скульпторов, которые вдохновляются работами тех времен. Создается микс конструктивизма и авангарда с примесью символов страны советов. Конечно же, тренд на экологичность, природные материалы, цвета и оттенки. Экологичность не только в интерьере, но и в образе жизни. Ситуация в мире привела к тому, что люди массово стали переделывать балконы и лоджии из зон хранения в зоны релакса. Ну или кабинеты, но это отдельная история. Также занятия из дома спортом онлайн привели к тому, что в квартирах стали появляться небольшие спортивные зоны, где можно увидеть коврик для йоги или подставку с гантелями. Сюда же можно отнести и загородную жизнь, покупка домов, дач и моды на блогеров, у которых есть свои приусадебные участки. Одно из популярнейших направлений сейчас – это выращивание огорода на окне или выращивание микрозелени. Все чаще, проезжая по городу, я вижу окна с фиолетовым светом. Многие производители мебели предлагают выращивать зелень прямо на кухнях, в горшках, добавляя специальную подсветку. Полукруглые формы. Помните, как раньше были модно двери арки? Так вот, это следующий виток этого тренда. Это как в одежде. Во времена молодости моих родителей были в моде штаны клёш. Когда я училась в школе, штаны клёш опять вошли в моду. Но они уже были немного другими. Немного была изменена посадка, цвета, покрой. И сейчас... Посмотрите, штаны и клеш снова в моде, но они совсем другие, не такие, как несколько лет назад. Так и скругленные формы снова к нам вернулись, но уже в несколько другом прочтении. Теперь это какой-то декор на стенах, скругленная корпусная или мягкая мебель. Итак, давайте подведем итоги. Какую же квартиру можно назвать трендовой в этом году? Квартира в стиле минимализм, с использованием экологичных материалов и технологий умного дома, с фишкой из какого-то скругленного элемента, с декором близким сердцу хозяевам и вещей советского периода, ну или стилизованных под них. С небольшим спортивным уголком, зоной релакса на лоджии и базиликом в горшке на кухне. Вот такая трендовая квартира этого года. Но самое главное, чтобы вам нравился ваш интерьер. Чтобы вам в нем было уютно и комфортно. Если вам нравятся обои в цветочек, ну и клейте, и кайфуйте от них. Хоть каждую стену покрасьте в разный цвет. Главное, чтобы вам и вашей семье в этом интерьере было комфортно. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока!